Всем большой привет! Сегодня будем делать ажурные блинчики без муки. Приготовленные по этому рецепту блины получаются очень тонкими, нежными и вкусными. Список всех ингредиентов будет, как всегда, в конце ролика, а также в описании под видео. Приятного просмотра! Разбиваем в миску 5 яиц. Добавляем пол чайной ложки соли, одну столовую ложку сахара, размешиваем до однородного состояния. Подсыпаем 5 столовых ложек картофельного крахмала, вымешиваем, чтобы не было комочков. Вливаем 500 миллилитров молока комнатной температуры, мешаем и подливаем 1 две столовых ложки подсолнечного масла. Тесто получается очень жидким, но переживать по этому поводу не стоит даем ему настояться 10-15 минут затем отдохнувшее тесто хорошо перемешиваем чтобы поднять осевший крахмал и приступаем к выпеканию блинов разогреваем сковороду смазываем ее подсолнечным маслом наливаем немного теста распределяем его по всей плоскости и жарим блинчики до получения золотистого цвета с обеих сторон Огонь при этом выше среднего Сковороду больше не смазываем, достаточно было перед первым блином А вот тесто мешаем каждый раз, так как крахмал быстро оседает на дно готовые блинчики складываем друг на друга стопочкой и накрываем крышкой блинчики выходят тоненькими и очень нежными В них можно завернуть любую начинку. Из указанного количества продуктов получается 20 блинов диаметром 24 сантиметра. Приятного аппетита!